Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант Фэншуй Бадзи и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Продолжаем знакомство с одной из самых эффективных и результативных техник в китайской метафизике по достижению поставленных целей – стратегии Цимэнь Дунзя. Многие из вас, наверное, знают, что в древнем Китае искусство Цимэнь было военной стратегией, помогающей победить противника, одержать победу максимально быстро и с наименьшими потерями. Но прошли уже тысячи лет, и сегодня восточные астрологи с успехом применяют древний цимэн-дунзя в вопросах бизнеса, творчества, карьеры, личных отношений. Потому что в любой жизненной сфере хороший стратег всегда найдет выход даже из самой безнадежной ситуации и сумеет обхитрить врага. И главным врагом, источником угрозы, показателем проблем в любом раскладе цимэнь, принято считать янский металл или ген как он называется по-китайски. Это образ жестокого, грубого и коварного воина, цель которого – уничтожить главнокомандующего. Янское дерево – дзя. Противостояние гэн и дзя – это как вечная борьба добра и зла, и их взаимодействие в раскладе обязательно добавить штрихи к общему анализу ситуации. Разрабатывая стратегию, мы часто смотрим на дворец с небесным стволом гэн, который представляет в раскладе проблему. Анализ наполнения этого дворца помогает понять, в какой плоскости, например, денег, отношений или внешних обстоятельств или чего-то другого находится наша проблема. Это очень важный анализ, потому что если ты знаешь, в чем проблема, то сможешь найти из нее выход. Кто осведомлен, тот вооружен. И сейчас я покажу вам несколько примеров, несколько таблиц с небесным стволом ГЭН, которые помогают выявить проблему там, где в обычной жизни нам сложно определить проблему неудач. Например, мы хотим знать, почему в компании проблемы с продажами. Очевидно, мы будем искать в таблице «Небесный ствол Ген», и в данном примере мы находим его в Юго-Западном дворце. По наполнению Юго-Западного дворца мы можем сказать, что проблема с продажами связана с отношениями между сотрудниками в компании, и эта проблема скрыта. Она проявляется периодически, но тем не менее это очень влияет на финансовый результат компании. Другой пример. Человек имеет проблему со здоровьем. Он задается вопросом, почему он все время болеет. Мы из расклада видим, что человек сам является причиной своей болезни. Его образ жизни не является здоровым, и этот образ жизни он ведет уже давно. То есть мы можем порекомендовать такому человеку, поменять свой стиль жизни, и тогда болезнь уйдет сама. Однако небесный ствол ген не всегда указывает на проблему и является неблагоприятным знаком в таблице. Есть исключения. Заранее хочу предупредить ваши вопросы на тот случай, если сам человек представлен в таблице небесным стволом ген. Например, он родился в год или день небесного ствола ген. В этом случае мы будем смотреть таблицу по-другому. Если мы анализируем таблицу дня рождения человека, конечно, мы не говорим, что человек сам для себя является проблемой. Это будет исключением. Также небесный ствол Ген в раскладах Мендунзя, когда мы анализируем вопросы отношений, представляет мужа. Поэтому, конечно, мы не можем сказать, что все мужья для нас проблема или что все мужья плохие. Это также является исключением из правил. То есть, все зависит от того вопроса, который мы решаем с помощью таблицы Цемен-дунзя. Обо всех этих тонкостях мы будем говорить уже на курсе «Стратегии цемент-дунзя. Чтобы присоединиться к этому курсу, переходите по ссылке ниже, заполните форму регистрации, и вам на электронную почту придет письмо с приглашением на курс или на открытый мастер-класс. Оставляйте под видео ваши вопросы и комментарии. Пишите, насколько вам интересна тема Цемен-Дунзя. Подписывайтесь на наш канал YouTube, впереди вас ждут новые интересные видео. Нажмите на колокольчик рядом с этим видео, чтобы первыми получать все самое интересное и полезное. С вами была Татьяна Смирнова, до новых встреч, увидимся в следующих видео.